Эл, здорово, ребятки! Давненько мы с вами не общались, давненько не виделись вне стримов, вне видео. Вот сегодня такой э, такой подобие влога. Э, на самом деле, о чем я хочу поговорить с вами. Больше трех лет назад я создал этот канал для, для развлечения. Для того, чтобы для того, чтобы хорошо проводить время вместе со зрителями, общаться в комментариях, общаться в чате, проходить игры и, ну, в общем-то, весело проводить время. Поначалу ничего не заходило и, сделав... Лишь сделав видео по ОБС, у меня выстрелило это. Немножко поднялась аудитория. Потом активные люди приходили на стримы по каким-то старым играм, типа NFS по Dragon Nest. Было классно. Реально было классно. Но по прошествию более, опять же, более трех лет я вижу, что аудитория не растет. Аудитория очень, очень медленно растет. За более чем три года собрать тысячу подписчиков, это не результат, который я хотел увидеть. На самом деле. Тут, наверное, есть и моя вина в моем подходе к тому, что я делал на канале. В плане того, что во время прохождения игр я довольно часто горел. И чем, чем дольше существовал канал, тем чаще и сильнее горел я. Собственно, нужно было что-то менять. Менять не получилось тяжело, тяжело собрать, тяжело собрать мысли в кучу и э, сказать все то, что я хотел сказать, поэтому я там записывал себе некоторые тезисы, о которых стоило поговорить, собственно, чтобы ну, и не забыть, что я хотел сказать. Потому что я думаю об этом видео уже пару дней. Вот выдалось время записать его. Собственно, что пошло не так? Что, что пошло не так? Первым делом, конечно же, то, что я горел и очень сильно уставал от создания роликов по... конкретно по ОБС или каких-то нарезок, какого-то прохождения, допустим, того же а, там на Легенде, ну и все в таком духе. Затраченное время не приносило и не принесло не принесло никакого соизмеримого да, соизмеримого результата поэтому поэтому вот выходит этот видос собственно к чему я веду к чему я веду Время, времени тратилось на канал очень много, И у меня это была какая-то прямо идея фикс, что я должен сделать э, классный канал, классное комьюнити, собрать. Ой, блядь, сейчас чихну. Или не чихну, а, не суть. Что я должен собрать какой-то, э, какую-то классную аудиторию, хороший канал дружественную атмосферу. Действительно, это все есть отчасти. Есть небольшая группа людей, которые со мной на связи всегда. Мы с ними катаем. Но я горю. Я, я устал, ребят. У меня просто нет времени на на профитное развитие канала. Это жаль, это, это, это печально, это грустно. А, я пришел к выводу, что мне нужно заниматься чем-то, что приносится измеримые результаты. То есть, если я что-то делаю и оно оказывается, ну, затраченное время и силы а, не приносят. Аналогично масштабов, аналогичных масштабов в плане э, комментариев, просмотров и роста аудитории. Значит, что-то я делаю не так. Э -э, и если уже прошло больше трех лет, я все еще делаю что-то не так. Значит, мне стоит, мне стоит остановиться. И на этом канале больше ничего не будет происходить я оставлю все как есть не буду ничего удалять не буду ничего закрывать забываю сбился смысл. да профитность профитность канала Профитность в целом того, что ты делаешь, должна, ну, что бы ты ни делал, это должно приносить результаты. Не знаю, вот такой я человек. Я очень долго убеждал себя, что канал существует чисто для моего развлечения, для того, чтобы я чему-то научился, что-то потренил. но это на этом все было круто было круто разобраться во всей этой стримерской херне типа донатов настроек вовлечения аудитории настроек стрима настроек микрофона настроек обработки видео все это полезный опыт и он мне не знаю я но я думаю, пригодится в, в какой-то мере. Было классно с вами общаться в чатике во время стримов. Было классно, когда у тебя что-то спрашивают э, по той же настройке ОБС. Было приятно э, видеть реакцию людей, что им это интересно. Они просят какой-то совет, адекватные люди просят советов. Я не говорю сейчас о том, что было море негатива, высыпанное мне в комментах, которые по итогу удалились Ютубом, автофильтром. Но поверьте мне, у меня сработал на одном из стримов кликбейт, в плане названия и превью видео. Я не получил ни одного позитивного комментария, из двух с половиной тысяч. Это видео закрыто, выключено. Там что-то около 50 тысяч просмотров, на которые люди очень негативно отреагировали. Оборвалось видео, не хватило места. В общем-то. Хватит убеждать себя, что мне это приносит пользу. Хватит э, э, зацикливаться на идее фикс, развить э, никому не нужный YouTube-канал. Все, что можно было почерпнуть из э, этого опыта, я уже почерпнул. И дальше пошла стагнация. Поэтому на этой ноте, ребятки, мы с вами попрощаемся. Я не знаю, увидимся ли мы снова на этом канале, вряд ли, вряд ли тут что-то новое будет. Хочу пожелать вам всем удачи и успехов в любых начинаниях, вы, к которым вы стремитесь, в достижении любых ваших целей. F, пацаны.